Всем здравствуйте! У нас на медиаплощадке Александр Калинин и есть некоторое количество вопросов, которые наши пользователи форума хотят задать. Один вопрос очень прямо практически. Вы когда говорили про Индию, вот у человека созрел вопрос, а что же про Монголию, каковы там перспективы? Наши предприниматели, особенно сибирские, они работают с монгольскими товарищами. Там, кстати, неплохо знают русский язык многие предприниматели. И квалификация достаточно высокая. Монголия много экспортирует сырья, в том числе в Китай, да и в Россию. То есть, это, если посчитать, это далеко не бедная страна. Там населения немного, а... Валовый доход страны, он неплохой. У нас большая общая граница. Я вообще хочу сказать, что город Кушка когда-то считался богатейшим городом Российской империи. Там были такие дворцы выстроены тем, кто занимался как раз торговлей с Китаем через Монголию. И в принципе... Их интересует, конечно, и продовольствие прежде всего, но ну, и не только. Это можно поставлять и оборудование, и товары. Поэтому другое дело, что, может быть, сам рынок, он не такой емкий, но зато там можно посмотреть транзит на Китай через Монголию. Поэтому... Я бы, конечно, если вы найдете там нишу, это неплохой вариант. И в опоре есть, к примеру, Новосибирское наше отделение, либо Бурятское наше отделение. Они очень достаточно знают хорошо друг друга, работают. Там единственная немного архаичная банковская система. Ну, вот это надо учитывать. Но вам все тонкости наши ребята расскажут. Спасибо. Еще есть вопрос практически от предпринимателя Михаила. Как и куда отправить идею по фастфуду для Сергея Собянина? Ну, можно попробовать нам отправить. Сейчас тем более рынок фастфуда же освободился во многом бренды американские прежде всего, они временно закрылись. И человек абсолютно прав, что когда да, экономика, она пустоты не терпит. И сейчас да, да. такие активные ребята, как он, они, конечно, в Москве могут заполнить эту нишу и быть достаточно успешными. Еще есть вопрос тоже из сферы очень практической. Значит, человек пишет, что Uh, есть у него предложение uh, стать в один ряд с сетью ВКонтакте и сетью uh, OK, uh, Одноклассники, uh, принести пользу людям и бизнесу новым интернет-огромным uh, сообществом. Сейчас это было бы очень актуально, и мы знаем, что uh, на Западе огромное количество ресурсов информационных, которые uh, являются ну, ресурсами очень сильными. И вот человек спрашивает, нашелся бы такой инвестор, как найти такого инвестора с помощью опоры в создаваемый нестандартный интернет-проект? Ну, видите, инвестор – это как супруга, его нужно искать и проговаривать с ним брачный контракт. Поэтому это, это у нас, как правило… Не понимает, что инвестор, он бывает разный. Если это, к примеру, бизнес-ангел, то это точно супруга. Если это венчурный инвестор, то это точно капиталист, который хочет заработать там 300-500% годовых. А если это кредит, то нужны залоги. Как найти... Такого человека, да, глупого, который вам даст деньги, а потом вы ему не вернете, но извините, нужно купить зеркало. Поэтому есть, к примеру, вот во всем, в Китае, к примеру, очень сильно семейное финансирование. У них именно семья финансирует стартапы. То есть на семейном совете там. Считают, выделяют деньги, человеку не выделяют. У нас это во многом культура только сформируется. И финансирование стартапов, конечно, нужно искать. Либо это акционерный капитал, то есть несколько человек скинулись. Либо, если у вас есть залоги, конечно, это может быть капитал заемный. Ну, а если вы говорите там про венчуру, то это уже точно не стартап, это уже на стадии роста компании, когда можно вернуть эти достаточно дикие проценты. Ну, а бизнес-ангел это просто личная уже работа, это такая тонкий, тонкая среда. Я бы вообще рекомендовал полазить по сайту, к примеру, Free фонда развития интернет-инициатив, они много работают именно это ведь мобильное приложение, IT решение. Для IT-компаний сейчас беспрецедентные льготы правительством Российской Федерации принято. То есть, как минимум, налоговой нагрузки у вас практически не будет. А как работают акселераторы и стартапы, полазите по сайту Free. Это фонд развития интернет-инициатив. У них там много чего есть, в том числе юридического плана. Да и почему бы вам там в акселераторе не получиться? Во всяком случае, кругозор это точно расширит. Александр, есть еще уточняющий вопрос. Вот вы озвучивали про общественный совет, который во ВКонтакте работает, создан и будет и призван поддерживать предпринимателей. Спрашивают, можно немножко поподробнее? То есть туда можно закидывать какие-то идеи и получать отклик? Или писать надо через личные сообщения и связываться с каким-то оператором? Как это работает Там, смотрите, совет был создан для того, чтобы создать удобные продукты для микробизнеса, прежде всего. Ведь тот же Инстаграм, это же был во многом какая-то торговая платформа. Для... Они сделали такие сервисы, что... Ты мог там в своем доме продукты продавать, там кто-то там йога-центр там размещал, кто там фотостудию, кто курсы по переводу, обучению. И, конечно, нужно брать лучшие наработки, практики и переводить их в наши сети, в национальные сети. Сейчас идет речь именно о национальной экономике. И поэтому мы с руководством ВКонтакте как раз и создали Они создали такой совет и пригласили туда экспертов опоры, чтобы те люди, которые вот на пальцах это все проходили в других соцсетях, а может быть и шли дальше, делали продукты лучше, чем э, и, иностранные соцсети, и быстренько это дело монтировали на площадке ВКонтакта. Поэтому если у вас есть опыт такой работы, и вы знаете, чего надо докрутить, ВКонтакте, пожалуйста, пришлите нам предложение. Потому что, естественно, научить чему-то может тот, кто сам умеет. Я вот, допустим, не работал на таких площадках, но я вошел туда, понимая, насколько это важно для миллионов микропредпринимателей России, скажем так. Так, есть еще вопрос, ну, конечно, это так, из серии предсказаний, что будет происходить на строительном рынке, почему малый и средний бизнес в РАА, это следующий вопрос, что будет происходить и происходит на строительном рынке сейчас? Я бы внимательно посмотрел на тот пакет, который был внесен вчера и принят правительством Российской Федерации, он прорабатывался много месяцев Министерством строительства и ЖКХ. Там были упрощены огромное количество процедур, которые строители душили много лет. Всякие согласования, лицензии, экспертизы. Потом вице-премьер Марат Хуснулин анонсировал, что льготная ипотека будет продолжена. Вопрос только в ее параметрах и в тех суммах, которые правительство готово выделить на ее поддержку. Он озвучивал цифру, там 200 миллиардов рублей, возможно, будет бюджетная поддержка, продолжение льготной ипотеки. Естественно, это уже будут не те проценты, которые были когда-то, но существенно ниже рынка. Кто будет на эту ипотеку претендовать, тоже правительство должно в ближайшее время определиться. Что касается МСП, мы добиваемся, и я думаю, нас услышали, что авансы должны быть 30%, в том числе и в строительном секторе. Вы знаете, что корпорация МСП дает зонтичные гарантии, ну не зонтичные, извините, а гарантии в упрощенном варианте для малого бизнеса. Да, в стройке серьезным образом сейчас выросли стоимость, Материалов, поэтому предусмотрена возможность корректировки цены заключенных контрактов. Такие полномочия даны правительству региональным правительством, федеральному правительству. Без включения можно выходить из контрактов без попадания в реестр недобросовестных поставщиков. Но если ты не можешь обеспечить уже такие цены, ну, проще уйти из контракта но без штрафных санкций. И запрещено, да, что в санкции, во всяком случае, для госкорпораций взимать с тех, кто по объективным причинам может не укладывается в срок выполнения контракта. Мы видим, что с рынка ушло часть игроков, имеется в виду крупные магазины, но тоже ОБИ, поэтому я думаю, хорошее время для строительных рынков под открытым небом, у них обороты уже точно выросли, как минимум на 30 процентов, а это в основном малый и средний бизнес, такие рынки держал. А, а сейчас, я думаю, уже анонсировано, к примеру, что правительство будет больше денег выделять на строительство дорог, то есть будет больше востребованы инертные материалы, российские. И, кроме того, ведь те деньги, которые были заложены в нацпроектах, на, на те или иные стройки и в рамках образования и культуры, они же не, не будут сокращаться. То есть это будет продолжаться строительство. Я думаю, что Сейчас на строительство отелей многие крупные компании зайдут, учитывая, что мы не можем летать во многие страны, учетом отзыва с сертификатов на самолеты. Поэтому на рынке внутреннего туризма там будет строительный бум. Я думаю, что будут приняты дополнительные меры по рынку труда, по его дерегулированию правительством в ближайшее время, к примеру, чтобы иммигранты могли более комфортно их и трудоустраивать в строительном бизнесе, и они могли работать здесь, прежде всего для наших близких нам и по языку, и по культуре, к примеру, граждан Украины, которые сюда приезжают сейчас... И поэтому многое, конечно, изменилось и изменится, но вот рынок стройки, я думаю, это не самые, скажем так, кризисные отрасль. Там более-менее все будет нормально. Еще есть несколько вопросов, чтобы, ну да, я понимаю, что у вас время. Вопрос про Дальнего, Дальний Восток. Вот человек пишет, у меня есть идеи по дальнейшему развитию Дальнего Востока. И мы помним, что несколько лет назад стартовала и достаточно широко а, а, идея развития Дальневосточного гектара, которая потом была применена, по-моему, и в центральной части России. Вот тоже там гектары, там Вологодске, по-моему, были, воронежские, может быть, не помню уже. Вот эту вот а, идею с а, гектарами и с обживанием и обезнесовыванием земель, Будет ли она как-то продолжена или увеличена? А, Но ну, программа она не останавливалась, просто самые вкусные кусочки уже забрали. Там очень много земель, которые выведены из оборота, там Министерство обороны принадлежат э, лесному хозяйству, и, э, конечно. Это больше надо обсуждать на Восточном экономическом форуме, работать там с корпорацией Дальнего Востока. Если у вас есть какие-то предложения, восточно экономический форум никто не отменял, он будет в начале сентября. Я не знаю, из какого вы региона, у нас достаточно зубастые там отделения, опоры России активные. А вообще дальневосточники крепкие ребята. В Приморье отделение серьезное, в Хабаровском крае у нас, в Амурской области, в Бурятии, в Забайкальском крае, в Якутии, на Сахалине. Обратитесь в наше отделение, либо отдайте ваше предложение в Центральный офис опоры России с пометкой, что Дальний Восток, потому что Дальний Восток точно должен быть в фокусе внимания, учитывая непростую там ситуацию, они ведь тоже во многом были завязаны на рынке Японии, Южной Кореи, а, и а, там тоже нужно заниматься дерегулированием очень многих вопросов, снижением силового давления, это очень актуально для Дальнего Востока. Там количество вот контрольных проверяющих органов а, как бы то же самое, а предпринимателей в разы меньше. И получается объективно Давление на бизнес по субъективным оценкам выше, чем, к примеру, в других регионах нашей страны. Мы готовы. Дальний Восток, я там бываю регулярно, и меня там хорошо знают. Если у вас будут предложения, скажем так, подкрепленные какими-то доводами, то мы с удовольствием воспользуемся нашими возможностями для того, чтобы их реализовать э, на уровне правительства Российской Федерации и региона. Вот в частности, было поручение президента, чтобы разработать инвестиционную поддержку для строительства отелей от номеров там, по-моему, от 30 или от 50 номеров и выше. Сейчас плотно работает аппарат вице-премьера э, Дмитрия Чернышенко как раз над созданием такого механизма. Смотрим, я думаю, к Восточному экономическому форуму. Компенсация или, или льготное кредитование, или компенсация затрат по таким объектам она будет принята. А это как раз малый и средний бизнес. Спасибо. Еще два вопроса, наверное, буквально. Несколько лет назад стартовала в России очень масштабная программа поддержки, как бы сказать, развития предпринимательского духа у граждан России. Да, эта программа была реализована с помощью Министерства промышленности, по торговле, Минэкономики. Вот, открыли по всей стране центры, «Мой бизнес» называются. Вот, и туда большое количество людей, желающих стать предпринимателями, пришли, получили консультацию. Многие начали свой бизнес. Сейчас эта тема, ну не прямо сейчас, а вот в 2021 году, эта тема немножечко она стала менее заметной. И вопрос такой, будет ли развиваться тема развития предпринимательского духа и предпринимательского сознания у, у наших сограждан? И нужно ли вообще развивать предпринимательское мышление, сознание и вот это вот лидерство? Ну, здесь даже ситуация заставляет это делать. По всем прогнозам ожидается рост безработицы. Вот в связи с этой ситуацией, введением беспрецедентных санкций, странами НАТО в отношении России, конечно, будет происходить, видите, закрытие ряда предприятий, транснациональных компаний. Кроме того, кто то не сможет вести ту деятельность, которую он вел, опираясь на экономическое сотрудничество с западными странами. И не только это, и рост курса валюты, и другие меры, снижение там, платежеспособности нашей страны, они, конечно, повлияют на то, что безработица будет расти и расти серьезно в ближайший год. И, естественно, в этих условиях малый и средний бизнес он мог и должен принять дополнительных людей, кто готов заниматься МСП самозанятых, микропредприятия создавать. Но этим людям нужны навыки, нужно образование. В принципе, готовить может каждый, да? но нужно изучить определенные технологии, как на кухне, так и в бизнесе. И в этом плане дополнительное образование оно очень актуально, поэтому мы с университетом Синергии подписали соглашение о том, что Прежде всего, мы вместе работаем по дополнительному профессиональному образованию. И вот такие форумы, которые проводят Синергия, вот как сегодня, или как я участвовал недавно, Россия-Китай форум, они очень важны в плане практических навыков. Что говорить о центрах мой бизнес? Их, они были созданы по проекту, нацпроекту, поддержки и развития малого предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы. Я считаю, что то, что сделала Минэкономразвития России Минэкономразвития в регионах, это, наверное, самое лучшее, что было создано в нацпроекте МСП. Мы фактически в стране создали новую культуру, проводящую сеть по малому бизнесу. Единый стандарт, много услуг удобных, все институты поддержки под одной крышей. Всегда можно получить консультацию, поучаствовать в образовательных каких-то треках. И причем ты можешь переезжать из, из региона в регион, и везде примерно уровень качества, он примерно одинаковый. Их уже больше 200 центров «Мой бизнес». И я считаю, что это обязательно нужно продолжать дальше. К примеру, Московская область практически в каждом муниципалитете уже открыла мой бизнес, а там, где еще не открыла, откроет в ближайшее время. Вы видите, как развивается МСП в Московской области бурными темпами. И это ведь не только близость московского рынка, это и качество самих предпринимателей. Нам нужно открывать центры мой бизнес дальше. Ну вот я, к примеру, недавно вернулся из Тамбовской области, там только один центр мой бизнес в Тамбове, но там же есть такие города, как Мичуринск, тоже центр квалификации, в том числе там по выращиванию уникальных культур. Яблоки, к примеру, в Мичуринске, я считаю, лучшие, одни из лучших в России выращиваются. Ну, к примеру, но там нет центра мой бизнес, нужно дальше идти в муниципалитеты и открывать на основе совместного финансирования федерального центра и регионов, Российской Федерации, новые центры «Мой бизнес». Это как дом культуры на селе. Есть дом культуры, есть культура. Нет дома культуры, нет культуры. То же самое, центр «Мой бизнес». Это есть «Мой бизнес» в муниципалитете, либо его нет. И поэтому мы призываем, конечно, увеличить расходы на эту составляющую и в федеральном, и в региональных бюджетах. Об этом мы и говорили с губернаторами, и на недавно организованном Министерстве экономического развития форуме. Я считаю, очень полезное и своевременное мероприятие, которое провел Минэкономразвитие со всеми регионами нашей страны. Александр, я благодарю вас за исчерпывающие обстоятельные ответы. Спасибо, очень интересно все. Желаю вам успехов, России победы во всех случаях. Всего доброго. У нас только одна дорога, общая дорога. Это наша страна, конечно. Мы должны из этой ситуации выйти победителями. И выйдем.